Уважаемые жители Республики Калмыкии, сегодня очередная сводка по коронавирусу. Всего у нас зарегистрировано на сегодняшнее утро 74 случая заболевания. И должен сказать, что заболевание стало распространяться по районам Республики. Помимо того, что случаи регистрируются из тех, которые контактируют с нашими местными жителями, показательны в этом плане будут ситуации, которые возникла в Дешалкинском районе. Это завозной случай. Заболело порядка 8 человек. На сегодняшний день выявленных родственники приехали из другого региона в семью. И вот мы получили вспышку коронавирусной инфекции на территории Ешелхинского района. Аналогичный случай произошел в Печенеровском районе, когда один из жителей выезжал в другой регион, потом вернулся и тоже приехал с коронавирусом. Поэтому в первую очередь хочу обратить внимание сегодня медицинских работников на ситуацию республики. Сегодня практически все медицинские учреждения во всех районах республики вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией. Это Ешалкинский район, Городовиковский, Черноземельский, Сарпинский, Киченеровский. зарегистрированы случаи заболевания в Целинном районе. И я думаю, что аналогичные случаи будут зарегистрированы рано или поздно во всех районах республики. Поэтому, уважаемые медицинские работники, которые сейчас входят на работу в госпитале, прошу обратить внимание на средства индивидуальной защиты. Здесь не может быть никакого геройства. Здесь именно та ситуация, когда именно педатичность и скрупулезность позволят вам спокойно работать и спасать жизнь наших землякан. Поэтому в первую очередь я хотел бы, чтобы вы очень внимательно и тщательно относились к тому, как вы входите в грязную зону, не надо это делать по одному. Обязательно контролируйте друг друга. Все ли тщательно завязано, все ли тщательно застернуто. Абсолютно спокойно воспринимайте замечания своих коллег. Потому что только заботясь друг о друге, вы сможете защититься от этой простой инфекции. На сегодняшний день не меньшее внимания нужно обратить на выход из грязной зоны и переход в чистую зону. Потому что от того, как вы проработали, от того, как вы одеваетесь и раздеваетесь, зависит очень многое. В чистой зоне, куда вы вернетесь после работы с пациентами, вы должны четко понимать, что ни один из вас в чистую зону не принес инфекцию. Потому что здесь быть понимание полного доверия и ответственности каждого сотрудника, который работает с вами сейчас рядом. Поэтому прошу вас быть очень внимательны. Главным врачам районных больниц, и не только районных больниц, а всех больниц, прошу еще раз проверить наличие средств индивидуальной защиты, обеспечить их полностью свой персонал. Потому что именно от организации работы сейчас зависит очень многое. На долю каждого поколения медицинских работников выпадали какие-то испытания. Если взять военные и послевоенные годы, тут не надо объяснять, в чем были сложности. После этого были борьба в Калмыке с чумой, с комплексно-геморрагической лихорадкой. И каждое поколение медицинских работников в Калмыке с достоинством несло любой груз и побеждало любую болезнь, которая возникала у нас на территории. В 90-е годы, когда не платилась зарплата месяцами, наши медицинские работники выходили и побеждали любые болезни. Я считаю, что и наше поколение медицинских работников, я абсолютно в этом уверен, с честью справиться с поставленными задачами и вызовами, которые бросила нам природу на сегодня. Поэтому, уважаемые медицинские работники, врачи, медсестры, санитарочки, водители, все, кто участвует в оказании медицинской помощи. А также хочу сказать отдельное спасибо и сотрудникам МВД, и работникам Центра гигиены Роспотребнадзора, которые наравне с нами сейчас работают в с инфекции и также несут определенные риски. Поэтому всем огромное спасибо, я в вас уверен, что вы не подведете. Сейчас бы мне хотелось также обратиться к населению и к руководству тех районов, в которых сейчас идет рост заболеваемости. Уважаемые жители, максимальное разобщение, максимальное соблюдение противогенического режима значительно облегчит нам на сегодняшний день оказание медицинской помощи значительно облегчить работами сотрудников. Ну а к руководителям организации, к руководителям района я хочу обратиться и сказать, принимайте как можно более жесткие меры, потому что от создания благоприятной эпид-обстановки на территории муниципального образования зависит очень многое. Едва ли не 80% успеха в лечении коронавируса зависит именно от тех мероприятий, которые вы проводите на территориях своих районов. Китай, одному из первых, должен победить коронавирусную инфекцию. И в своих отчетах, которые они сейчас печатают, на первом месте, которое они говорят по значимости мероприятий, которые привели к этой победе, это в первую очередь жесткая дисциплина и разобщение потоков населения. Именно этот фактор сыграл решающую роль. Именно этого мы должны добиться на территории нашей республики. Поэтому сейчас победа куется сообща. Медицинскими работниками, которые работают в учреждениях, но и не меньше ответственность лежит на вас, те, которые работают вне медицинских учреждений, не меньше ответственность лежит на каждом жителе республики. Будьте бдительны, защитите себя от заражения, защитите своих стариков. С печалью должен отметить, что мы потеряли еще одного пациента, это тоже возрастной пациент с сопутствующими заболеваниями. Коронавирус собирает свою страшную жатву и наиболее уязвимы к нему наши старики. Поэтому давайте в первую очередь будем сберегать группу рисков. Организуйте им подвоз продуктов. Не давайте им повода выходить на улицу. Защитите их в первую очередь. А то, что зависит от медицинских работников, мы здесь на местах сделаем все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потери. Спасибо.